Дубай – это самое лучшее место для инвестиций в недвижимость. Так это или нет, давайте вместе попытаемся ответить на этот вопрос. Я поделюсь с вами своим опытом, опытом моих клиентов, чем они делятся со мной, куда они инвестировали и откуда они спешно пытаются вывести сейчас свой капитал, чтобы приложить его в Дубай. Разберемся, почему Дубай стал таким универсальным местом для вложений и конечно же я с удовольствием почитаю ваши комментарии выскажитесь особенно интересно те кто не согласен со мной чем вы руководствуетесь. Так, всем привет! С вами Даниил из города мечты, города Дубай. Вот на этом приветствии мы пересекаем Дубай-Марино. Посмотрите, какие классные виды вокруг. Я еду э, отсюда в Бизнес-Бэй. Это мой стандартный маршрут. И частенько записываю для вас вот такие разговорные видео, э, с, э, ну, обсуждая интересные темы, делясь своим мнением, своим одновременно экспертным мнением и мнением просто как блогера, как э, ну, человека, живущего в Дубае и много общающегося по инвестициям, планирующего сюда перебрасывать свои капиталы. Честно сказать, не особо большие для меня рынок недвижимости Дубая. Он достаточно дорог, по крайней мере пока, да, по крайней мере пока. Что скажете вы на этот счет? Итак, друзья, самый основной вопрос. Во-первых, куда вкладывать, в какие рынки на сегодняшний день а, свои капиталы, если мы говорим именно о недвижимости. Я сейчас не берусь сравнивать а, рынки там, ценных бумаг, э, не знаю, там, криптовалюту с рынком недвижимости Дубая. Это бессмысленно. Да? Каждый из вас принимает свое решение, но если уже вы приняли решение инвестировать именно в недвижимость, не берусь сейчас перечислять заново там, все, все преимущества этого метода, этого способа инвестиций, потому если вы выбрали для себя недвижимость, то куда конкретно? Да? Значит, на сегодняшний день разные рынки находятся в разной стадии. Если мы говорим, например, о рынке недвижимости Москвы, москвичи, поставьте лайк, московские инвесторы, кто туда инвестировал в прошедшие годы. В последние годы этот рынок недвижимости рос, как на дрожах. Чего не сказать о предыдущих двух годах, но до этого, я думаю, что все согласятся, что Москва была одним из ключевых направлений инвестирования в прошедшие несколько лет. А что же происходит сейчас? Вообще весь рынок недвижимости России сейчас стагнирует и, в частности, московские инвесторы тоже уже стремятся вывести свои капиталы. Там много есть ипотечных инвесторов, кто там заходил с ипотечным плечом, это тоже отдельная история. Кстати, сюда, сюда тоже в Дубай заходит много инвесторов, с плечом. Рассрочки. Я снимал видео насчет того, насколько это опасно. Одно дело там выйти из, из графика платежей по ипотеке, там есть варианты договориться с банком, другое дело выйти из графика платежей по рассрочке с застройщиком. Кому-то кажется, что это еще проще, да, что там можно договориться. На самом деле это не так, у вас просто отберут квартиру вообще не разговаривая с вами и без какого-либо суда и следствия. У меня есть на эту тему отдельное видео, А ссылочка будет здесь в подсказке и в описании, конечно же. А чтобы не пропускать такие темы, конечно, подписывайтесь на канал. У меня еще есть выходит ежедневно недельные новостные выпуски на моем канале, у меня есть Телеграм-канал, где я публикую информацию обо всех новых запусках, о всех новых проектах недвижимости, и каждый из них не обходится без моего обзора, то есть здесь тоже я публикую эти обзоры на моем канале, поэтому вы можете быть во всеоружии и понимать, куда сейчас стоит заходить по новым проектам. Так вот, в Дубай как раз таки, во-первых, инвестируют те люди, кто хочет просто вывести капитал из России, на сегодняшний день это легко можно сделать, вы можете банк к примеру, сделать перевод э, международный, валютный. Если назначение э, получателем платежа является застройщик, то это без проблем пропускает банк. Вторичку вы так, кстати, не купите. да? Это одна из причин, почему вторичка мало пользуется спросом сейчас здесь в Дубае, потому что вы только за наличку вы можете купить. Нельзя просто так легко вывести деньги банковским природом из России. Инвестируют деньги те, кто хочет, сохранить их просто. Причем вкладывают, как правило, на длительный срок. Большинство моих клиентов и покупателей, они, э, не те, это не те инвесторы, кто вот сегодня вложил, через там, несколько месяцев пытается перепродать. Нет, подавляющее большинство хочет даже не под перепродажу, а под долгосрочную аренду, под пассивный доход, чтобы сформировать валютный поток официальной, легальной выручки, легальной прибыли, которую вы будете иметь. То есть вы можете деньги ваши вывести откуда угодно. В Дубае они будут спрашивать, где вы их взяли. Вы можете принести их кэшем в чемодане, если вы их сюда переставите. Кстати, перестановку наличных мы тоже делаем. Вы можете просто принести чемодан кэша в Москве и забрать, забрать чемодан кэша в Дубае, отвести его застройщику и э, полностью легализовать свой капитал и получить легальный источник валютного дохода. На минуточку, Дирхам, если вы вдруг еще не в курсе, жестко привязан к курс Дирхама к курсу доллара. Это значит, что ваш доход здесь эквивалентен э, долларовой выручке. Это тоже одна из причин, почему именно в Дубае выводят капитала люди, инвестирующие в недвижимость. Ну, можете, например, сравнить с рынком недвижимости Турции, да, где инфляция в годовом выражении еще до всех последних известных трагических событий, связанных с катастрофой, связанных с землетрясением, что безусловно отразится на экономике, что и до этого инфляция прогнозирована была 60% годовых. Понятно, что в такой рынок инвестировать весьма рискованно. Здесь, в Дубае, ну, нельзя сказать, что инфляции нет совсем, но она эквивалентна долларовой инфляции, то есть это ну, какие-то там десятые доли или там единицы там процентов в год. То есть вы эти деньги, этот капитал не теряете. На фоне растущего рынка здесь и Прогноз будет такой, что в ближайшие 5-8 лет он будет неуклонно расти, вы будете увеличивать капитализацию ваших долгосрочных инвестиций. Плюс получать доходность с э, долгосрочной аренды на, на отметке. 8% процентов годовых и более. Да, этот э, доходный сейчас выросла за счет того, что выросла э, ставка аренды, то есть выросли цены на аренду в недвижимости в Дубае. Почему? Потому что они были довольно низкие в пандемию. Отсюда был отток людей, люди отсюда ехали, был очень высок фактор неопределенности. Понятно, что Дубай это город инвестиционный, и когда никто не понимал, что будет происходить с нашей планетой в течение следующих лет, естественно, э, ну, и, в, и в том числе из-за закрытия там, предприятий, заморозки каких-то инвестиционных большие силы, люди, а отхлынули из Дубая. Очень многие отсюда уехали. Что уже отыграло назад? Уже за 2022 год уже все вернулись назад и сейчас более того, Дубай, ну вообще Дубай находится на рассвете сейчас. Вторая, вторая волна рассвета Дубая, Ренессанс. Размораживаются великие проекты строительные. Вновь мы слышим какие-то амбициознейшие идеи о том, что уже там через три года тут будет летающее такси по всему Дубаю. А все, что до этого обещал Дубай, он делал. Ну, были, конечно, проекты, где просто приостановили работу там да, в связи с пандемией Но все, что обещал Дубай, он делал На данный момент, в отличие от, от всех других рынков Дубай ни разу не подвел своих инвесторов своими обещаниями Итак, я завершу мысль, что в течение трех лет Прогнозируется удвоение городского населения Дубая. А практически все, кто здесь живет, живут на съемном жилье, либо покупают его в ипотеку. А собственниками жилья, ну то есть инвесторами, как правило, выступают граждане других государств, то есть те, кто здесь не живут. Поскольку Дубай открыт для иностранного капитала. И я слышал там разные слухи о том, что ой. А здесь нельзя оформить жилье в собственность, только в аренду, поскольку это арабская страна. Это все дилетантские слухи. Я об этом не буду останавливаться подробнее. Я скажу лишь коротко, что Дубай полностью открыт к иностранным инвестициям, и климат инвестиционный здесь максимально благоприятен. Страхуется в полная сумма ваших инвестиций. Весь вся сфера недвижимости жестко зарегулирована на государственном уровне и адаптирована под вложение именно иностранного капитала. Об этом подробнее я расскажу, может быть, в отдельных видео, либо пишите мне на WhatsApp за консультации, Я все вам расскажу, скину какие актуальные проекты, отвечу на все ваши вопросы по тому, как осуществляются платежи на сегодняшний день, какие есть гарантии, какие есть риски. То есть, вы все можете со мной обсудить в личной консультации. Это бесплатно. Я сопровождаю сделку под ключ и не беру с вас денег никаких, никакой комиссии. То есть мне платят застройщики, работают с первичной недвижимостью, и мне платят застройщики за то, что я помогаю людям сопровождают эту сделку. Поэтому вы можете всегда мне легко задать вопрос, это ни к чему не будет вас обязавать. так, вернемся к исходной теме нашего вопроса. Вот мы сейчас выехали на 6Z Road, это наша автомагистраль дубайская. Здесь, если честно, немножко мне шумно, не так комфортно записывать видео, но я люблю записывать свои видео в движении, это придает больше динамики, больше энергии моим видео. Кстати, напишите комментарий насчет того, насколько вам нравится такая подача, вот здесь за рулем кабриолета двигаюсь двигаясь по Дубаю, по Дубаю, показывая вам виды, показывая вам а вот, ну, реально, как выглядит жизнь в Дубае сейчас. Вот сейчас в Дубае зима, сейчас 28 градусов. А, немножечко припекает солнце. Я уже, видите, чуть-чуть подзагорел и уже хочется закрыть крышу, если честно жарковато, но в то же время я хочу поделиться с вами этими классными видами поставьте лайк тем, кому нравятся вот такие род муви мои по Дубаю, кстати я снимаю обзоры районов, тоже также с колес тоже есть на моем канале, в ближайшее время хочу снять обзор района GVC там потому что много интересных и доступных по цене проектов это ну, топ-1 спальный район Дубая на сегодняшний день именно GVC на слуху как бы вот ждите на моем канале будет выйдет это видео кстати один из топовых проектов на сегодняшний день в GVC это проект автограф вот вчера вышел обзор на этот проект и пишите вот кому актуальное именно хорошее вложение под сдачу под сдачу в аренду это вот ну топчик можно зайти по цене начиная от 180 тысяч долларов можно взять хорошую студию в уникальном проекте. Я рассказываю, почему он уникальный, не буду на этом останавливаться. Ссылочка будет здесь в подсказке и тоже в описании под этим роликом. Это вот сейчас один из топовых лаунчей. Итак, что касается темы заглавной нашего видео, а что, что лучше, чем Дубай? Вот мне делюсь с вами двумя историями, которые рассказали мне тех клиенты, кто ко мне обращается в последние дни. Один из них жаловался на Европу. Европа, говорит, дискредитировала себя, говорит, присматривался к недвижимости в Ницце. Мало того, что там климат не очень, да, погода Такая переменчивая, так еще и ну власти европейские закрутили гайки сейчас, просто угрожают экспроприации вашей собственности. Вы все знаете эти истории, вы все знаете их причины. Кто-то поддерживает Европу в том, что она как-то противостоит агрессии российской, кто-то наоборот считает, что это агрессия со стороны Европы, и мы отвечаем. Не будем сейчас касаться политических тем, но факт остается фактом. Те, кто являлись собственниками, являются собственниками недвижимости в Европе, столкнулись с проблемами. С проблемами полетов туда проблемами, там, с рисками, вообще э, как им дальше этой недвижимость владеть. С э, падением ее ликвидности, как следствие, да, то есть есть. Вы все знаете, что есть такие локации, есть такие курортные зоны, где преимущественно россияне владели недвижимостью. И в свете последних событий цены на нее и ликвидность резко упали. То есть вот она, матушка Европа, то, что вы приобретали там, оказалось сейчас либо вообще в моменте никому не нужно, либо ее тяжело очень продать, чего никогда не было с недвижимостью Дубая. И по всем прогнозам и по динамике рынка никогда не произойдет. Дубай – дружная страна, и она подчеркивает свой нейтралитет, и в том числе даже враждебность по отношению к западному миру отчасти. Ну, не знаю, шейхи люди прагматичные, они умеют одновременно и дружить, и подчеркивать свою независимость. И чуть отвлекшись, скажу вам, что в данном случае Россия – это та страна, которая помогает дубайским правителям совершать такие жесты, подчеркивающие их независимость. Россия есть в чем сотрудничать с Арабскими Эмиратами, дело не ограничивается здесь в сферме добычи переработки нефти здесь пожалуйста и космонавтика здесь и какие-то финансовые инструменты много сейчас сферы нельзя включая э, наработки по э, искус, искусственному вызову дождя и там раз приманивания облаков. Это тоже проекты, которые делают Дубай сотрудничество с российскими учеными. То есть Много есть тех сфер, где мы можем быть полезны Дубаю и в частности обрести независимость в ряде технологических сфер от западных стран. Поэтому очевидно, что сотрудничество будет лишь расти, набирать обороты между нашими иностранными, а это для нас с вами, и опять же отвлекшись от политики, означает то, что мы Можем чувствовать в безопасности себя. Мы сюда можем летать, наслаждаться гостеприимством. Дубай любит русских. Дубай вообще очень э, приветливо и гостеприимно относится ко всем россиянам. Это я чувствую на себе как человек, который здесь живет. И я очень, ну, очень приятно был этому удивлен. Что еще? Какие еще есть направления? Турция. Я уже сказал, что там очень неопределенный рынок и фактор надежности там очень хромает у среди застройщиков. Это было известно давно. Инфляция очень высокая, но что сейчас произошло там? Это вообще катастрофа. Мы желаем, ну, туркам, желаем, чтобы они как можно скорее восстановились от этого землетрясения уневшего тысячи, а может быть десятки тысяч жизней. И эта катастрофа помимо человеческих жертв, она, конечно, обнажила те проблемы, которые есть в секторе недвижимости, то, что новейшие комплексы жилые там обрушились, как карточные домики, хотя было заявлено, что они построены по всем современным нормам сейс устойчивости, что оказалось не так то есть качество строительства оказалось плохим а, очевидно что там, там какие-то может быть коррупционные схемы были закрывали глаза на нарушение и ну вообще совершенно неприемлемо оказалось все это и сейчас те люди кто владели недвижимостью в турции опять же не понимают что будет дальше происходить с рынком а их активы оказались запертыми там перепродать сейчас что-то будет очень тяжело и у меня есть клиенты кто планировал инвестицию в дубай опять же рассчитывая на рассрочку и возможность ее погашения а за счет перепродавки активов имеющихся в турции но оказалось что это сейчас очень под большим вопросом у меня сейчас сорвались все сделки вот от тех от тех клиентов кто просто понимает что не сможет выйти из турции в ближайшее время а можно приводить еще примеры других рынков можно там вспомнить кипрскую недвижимость можно вспомнить другие направления напишите мне я не буду сейчас распыляться я честно скажу я не являюсь экспертом по рынкам другим и у меня нет там личного опыта я только слышу ну получаю эту информацию по рассказам своих клиентов там какие-то единичные истории если кто-то сталкивался, будет очень ценный опыт, поделитесь им в комментариях под этим видео. Я уверен, что другие э, зрители, подписчики моего канала почитают, и это будет очень полезно для них. Но все, что я слышу, вся информация, которая до меня доходит, она говорит только об одном, что нет ни одного на сегодняшний день настолько же ликвидного, растущего, стабильного безопасного рынка недвижимости, как Дубай. И это, собственно, ну, это однозначно доказывается тем, как какая динамика сейчас, какой спрос и какая востребованность на проекты Дубая. Их разбирают еще до официального Старта. Чтобы куда-то успеть войти в хороший проект, нужно... Ну, порой люди заходят слепую, даже не, вид не видя еще никакой информации по проекту. Слепую в каком смысле? Естественно, есть аналитика по рынку, есть реноме застройщика. По очередному проекту еще у людей даже нет брошюр у застройщиков. А уже они принимают expression of интерес собирают первые взносы, они возвратны, да, но как бы люди выражают свой интерес, подкрепляя его финансами еще до официального старта продаж. Это реальность рынка на сегодняшний день. Конечно, это касается не всех проектов. Есть там те, кто, которые мало ликвидные, мало востребованные. Я такие не предлагаю своим покупателям, своим клиентам, хотя они на рынке есть, конечно же. Вот, поэтому, чтобы получить информацию о самых ликвидных проектах здесь, в Дубае, пишите мне заранее.